Уважаемый покупатель. Сегодня у нас позиция, ель голубая. Я точно лет не скажу, сколько ей, но уже примерно около 9. Потому что она была маленькая, убогая, сейчас разрослась очень хорошо. Ель колючая. Это что у нас идет? Где-то примерно. 90 сантиметров метров в описании вы сможете также перейти по ссылке и в описании вы можете посмотреть то есть перейдя на сайт вы можете увидеть всю информацию по ней почек очень много в следующем году она может дать по 5 сантиметров потому что будет если пересажено выкапывается с комом только самовывоз Самого у вас по предварительному звонку, я везде это говорю и буду говорить, как манту читать. Поэтому звоните, приезжайте, будем выкапывать и смотреть. Всего доброго, с вами был Евгений Филимонов и питон Хвойный